всем привет это видео продолжение цикла видео как устроен мир и сегодня тема второй части выход из матрицы вообще чтобы говорить о матрице давайте вспомним о главных таких критериях выхода из матрицы до да? что человек который вышел из матрицы он может менять свою реальность и Вот ответ на вопрос, как мы можем менять свою реальность, она лежит в плоскости управления собой. Да, механизмы управления собой, своим сознанием, телом. Все они известны, очень много инструментов для этого существует, но все ли эти механизмы помогают нам выйти из матрицы точнее так сказать могут ли эти механизмы любые управления собой, своей психикой, своим телом, своим сознанием, разной медитации, могут ли они действительно помочь нам быть свободными в режиме эгрегоров, в режиме работы каких-то структур сдерживающих наше развитие и нашу свободу этот вопрос вы должны задать себе и на него ответить а я сегодня вам дальше расскажу как устроен мир кто выходит из системы кто пробуждается а кто в ней так и остается. Самое простое изменение реальности, вообще способ изменения реальности, это отношение к ней. И вот в этом заключается большая, большой подвох для многих из нас, потому как все события, которые мы видим мы их наделяем каким-то смыслом. Любой смысл- это теория отношения, эмоция, отношения к тому или иному событию. Есть события, которые мы можем поменять. Ну, например, вы встали в плохом настроении, и вам мир кажется ужасным. Для этого можно сделать зарядку, выпить вкусный напиток, сделать медитацию. И у вас уже уровень вашего дофамина повысится, и вы начнете улыбаться, вы начнете выстраивать свой день вот по позитивному сценарию но есть события на которые вы повлиять не можете например умер человек или с неба упал метеорит мы можем горевать по этому поводу страдать жертвовать собой идти на какие-то уступки но это ничем не поможет как в изменении случившегося события так и отката назад к той точке, где это событие еще не произошло но вот-вот произойдет так как мы в этот момент когда мы как-то реагируем на то или иное событие в нашей реальности мы живем представлениями об этом событии а значит живем в иллюзорности то есть когда мы какое-то событие характеризуем каким-то образом здесь включается поля иллюзорности. И важно понимать, что событие, оно произошло, оно свершилось. Все, точка. Но ум, наш замечательный навигатор жизни, ум, он создает реальность, в которой это событие продолжает существовать, потому что мы на этом начинаем зацикливаться. Случилось событие, мы начинаем его мусолить, обсуждать и давать ему дальнейшее развитие. Что делать в этом случае? Нужно научиться проживать любое событие как данность. А, любой шаг вашей жизни как данность. Вот вы едите, вы же не думаете в этот момент о том, как приготовлена еда там, или еще что-то. Да? Потому что эти события, поедание пищи, они автоматизированы вашим организмом. Вы просто хотите утолить голод. Но вы можете обсуждать, как вы вкусно ели со своим другом по телефону и придавать этому огромное значение. То есть копаться вот в этом иллюзорном опыте, как это было вкусно, из каких продуктов это было приготовлено, понравилось, не понравилось. То есть занимать свое время разговорами об этом. Люди, которые встают на путь пробужденности, вот как раз о пробужденности, которую мы затронули в прошлом видео, мы будем говорить, они принимает все как случившийся факт это и называется путь чистого разума то есть пробужденный человек проживает мир таким какой он есть не наделяя его никакими смыслами не наделяя его никакими оценками а большинство людей проживает этот мир чувствами и эмоциями которые собраны коллективным сознанием и постоянно поддерживаются этим сознанием то есть вернемся к нашему уму. ум и Большинство людей живет метафорами о мире, а не о самом мире. Например, вам дали какой-то амулет, предмет. Или давайте возьмем, раз мы затронули немножко тему религии в прошлом видео, значит, как устроен мир. Вот вы держите в руках крест как символ церкви, символ религии, христианства или... Что там носят мусульмане, например, этот э, э, полумесяц, да? Вот какой-то амулет, сделанный из металла, золота, серебра, на котором изображены какие-то символы. И, в общем-то, со стороны, если посмотреть, то вы взяли в руки обычный кусок железа, начинаете его гладить, молиться ему, возлагать на него надежды потому что вам сказали об этом предмете что он животворящий что он волшебный что он защитный но если бы вокруг этого предмета не создавалась никакой легенды не создавалась бы никакой метафоры то никто бы в руках этот предмет бы не держал не носил бы на шее на руках там на чем еще носят четки носят да например или там носят какие-то красные ниточки и так далее то есть если бы вокруг какого-то предмета не создавалась а, некая философия да то этот предмет бы не был актуальным среди людей То есть все люди которые спят в матрице, все люди которые спят а, в системе это люди которые живут представлениями об этой жизни, представлениями о предметах, представления о людях, а не самой жизнью, таким образом они усложняют свой процесс бытия э -э и чтобы его сделать самим себе проще они наделяют его какими-то смыслами тут я надеюсь понятно да почему это все связано с работой ума и отказаться от этого очень сложно мы поддерживаем ум, философия жизни потому как это глубоко еще сформировано в нашем детстве Примерно в возрасте 2,5-3 лет, когда происходит кризис сознания у ребенка, он начинает просить ответы у окружающего ему общества, там родителей в частности, да, там учителей. А что это? А почему это? А как это называется? А почему так это работает? А почему это к это работает? И ему дают ответы который формирует его представление в дальнейшем о жизни не он сам познает этот мир а ему говорят как в этом мире жить реагировать на него что хорошо что плохо что стоит делать а чего делать не стоит и у ребенка формируется картотека из представлений о его бытии. ум это все фиксирует как раз он это все генерирует ум подобен компьютеру он объединяет Наши знания по признакам рассортировывает их по признакам ищет доказательства тому, что он придумал или увидел. Если авторитетный для вас человек в раннем возрасте сказал вам какую-то догму, то вы будете в эту догму верить и на нее опираться. Если во внешнем мире уже взрослого человека заставить во что-то поверить и заставить через авторитетное мнение, то вы начнете, ну, например, вы этот человек, то вы начнете вокруг, давайте какой-то пример приведем, что завтра, например, все люди станут роботами, к примеру, да? Например, завтра у всех заберут души, все станут роботами и все. То вы начнете видеть вокруг людей действительно с потушими глазами, замечать знаки которые на это указывают новости которые это муссируют и подтверждают и ваш ум начнет формировать четкое мнение об этом событии сортировать расфасовывать приводить факты примеры соглашаться с чем-то что-то вытеснять то есть фактически создавать ту реальность с которой ум согласился а на самом деле люди знаки новости якобы подтверждающая информация вокруг это всего лишь проекция подтверждение вашей идеи ума ум взял какую-либо идею, начал искать подтверждение этой идеи а они всегда находятся потому что в мире существует огромное количество реальностей информационных потоков опять же есть такой синдром подобия когда вам нравится человек или вы видите, что человек из вашей так называемой касты, ну то есть он похож чем-то на вас и он с вами на одной волне и он говорит о каком-то событии, то вы начинаете это событие разделять, потом уже соглашаться либо вытеснять это событие, либо, ну как правило, сортировать его для того, чтобы оно стало каким-то важным ключевым моментом в вашем сознании. Ум это все очень хорошо в порядок приводит. Но на самом деле многие мнения об этом мире не существуют и в целом ничего не происходит и все просто развиваются в своих иллюзиях в своих реальностях в этой матрице у нашего ума есть одна задача ну ее несколько да вот я привел пример сейчас несколько задач как она как он обрабатывает информацию но есть еще одна основная задача это вас спасти от нежелательного опыта он ум напрямую связан с системой самосохранения с подсознанием и задача в общем то неплохая безопасность тела это прекрасный механизм который нам достался от предков мало ли что вы можете себе сделать как-то навредить да но так как человек полностью сто процентов передает управление своей жизнью уму большая масса людей то ум начинает вытеснять и осознанные осознанные механизмы и принимать за вас решения. То есть вот та чистота разума, о которой я сказал в самом начале, ум ее вытесняет, потому что он опирается на факты, на коллективное сознание, на мнение, на философию большинства чтобы сохранить себя, сохранить тело, в котором он находится. То есть если все так поступают, вот как другие люди, вот они так поступают, они сохранили свою жизнь, значит, это единственное верное решение, чтобы на него опираться. Если в осознанности человека происходит какой-то инсайт, и он не подтвержден коллективным сознанием, то ум начинает впадать в такой кризисный жанр. И он все равно начинает либо противостоять этому событию вытесняя этому осознанию инсайту вытесняя его на корню чтобы оно никак не повредило тело жизнедеятельность человека либо он начинает приводить какие-то факты негативные для того чтобы обесценить этот инсайт поэтому когда человек живет только умом его эго еще один механизм нашего тела его эго расширяется и делает человека значимым и важным когда вы изучаете мир вы начинаете видеть какие-либо механизмы которые вам могут помочь стать сильнее умнее других Тут же включаются вот эти механизмы доминирования соревновательной позиции среди людей вот эти видовые все Инстинкты, которые есть также у животных, они, в общем-то, очень хорошо проявляются и в человеческом поведении, да, в человеческой деятельности. И вы берете эти механизмы, чтобы, в общем-то, кем-то стать. Эго, конечно, расширяется очень сильно. Вы начинаете чувствовать, что вы особенный, вы этого добились, это вам принадлежит. А вы умнее, сильнее. А вот эти вот люди, которые, в общем-то, ничего не добились, они лузеры. Это тоже игра, это определенная иллюзия в нашей системе матрицы, которая людей разделяет на категории. И каждый игрок в той или иной категории, он идет за какой-то своей целью. Кого-то победить, кем-то стать, что-то достичь, что-то реализовать. Каким-то образом напитать свое эго, чтобы чувствовать себя превосходно это абсолютно типичный механизм мира дуальности то есть разделение это алгоритм также эгрегоров о которых мы с вами говорили в первой части и это ответ на вопрос почему люди живут не своей жизнью потому что они живут по этим алгоритмам. они живут умом который для них из мира нарисовал карту движения по которой, по которой они двигаются и это определенные задачи в общем-то апробированные большинством, которые могут человека привести к точке б. Недавно у меня состоялся марафон, где мы выходили был марафон называется перезагрузка матрицы, где мы выходили из матрицы с помощью нестандартных решений и ситуаций. То есть задача участников этого марафона, была посмотреть на себя со стороны и участники осознали что многие вещи не то что они делают автоматизированно, они это делают потому что им кто-то сказал им кто-то посоветовал кто-то заставил так действовать и по сути это не их представление о мире и по сути это не их жизнь а просто те самые представления о мире это планирование это ожидание, что будет, это страх потерять что-то в этой жизни, это страх что-то не успеть, это страх быть ограниченным в каком-либо пространстве. И когда ты начинаешь идти не по алгоритмам матрицы, а нестандартно реагировать на ту или иную ситуацию или нестандартно себя вести, то твое сознание начинает расширяться. И ты начинаешь видеть эту игру это и есть осознанность это путь к осознанности и вследствие чего путь к пробуждению то есть человек пробужденный или человек который идет по пути осознанности он живет каждым мгновением например он взял камень или он взял кусок железа на котором изображен какой-то символ да все что угодно для него все это продолжение его сознания Продолжение его личного творения. И он сам может наделить его магическим свойством или обнулить его какие-то задачи. А может просто радоваться, что он держит в руках кусок химических элементов сложной формы. Все. Все очень просто. То есть осознанность и пробуждение ⁇ это отношение к миру на уровне простоты. То есть все в жизни просто в жизнь это механизм из различных процессов, на которые мы смотрим. Мы придаем этим процессам значения, или мы наделяем эти процессы какой-то мистикой, какой-то формой. Ну, конечно же, от этого и складываются наши дальнейшие беды, страдания, мучения, борьба за выживание, или убегание от себя все это только в отношении лежит кто или иной ситуации. как только мы меняем отношения к предметам к событиям к людям мы начинаем понимать что жизнь проста, очень проста. рассмотрите свои конфликты рассмотрите свои отношения личные семейные отношения с деньгами отношения с миром вы увидите что возможно многое вы себе придумали по поводу того или иного события вы придумали что к вам например плохо относятся люди или вы изгой в обществе или вы что-то не умеете что-то на что-то не способны то есть вы живете представлением о себе а не проживаете эти события просто действуя и получая опыт и вы заметите, что на многие вещи вам не стоит тратить психической энергии, интеллектуальной энергии, животной энергии, биологической энергии. Столько нервов и столько сил вам тратить на это не нужно. Нужно просто посмотреть на ситуацию, посмотреть на отношения, посмотреть на процесс, который вас волнует, без эмоций, без оценок ума, без ожидания. Вот просто как он выглядит со стороны. И тогда вы увидите картину целиком. Часто мне пишут, Сергей, почему э, вокруг столько врагов, почему мир враждебен, почему я чувствую себя здесь не очень хорошо. Мир не враждебен, он не настроен на вас враждебно. Поймите, что человек – продолжение мира. Вы лично его нервные клетки. И мир через вас заинтересован в своей эволюции но если вы наделяете свои действия события с которыми которые с вами происходят какими-то определенными значениями то так и будет складываться ваша жизнь все страдания как говорят буддисты находятся в уме да вот э, недавно увидел мем что ты делаешь я смотрю как растут деревья а ты еще страдаешь да, то есть, даже смотря, как растут деревья, человек начинает обдумывать этот процесс, как они растут, почему они растут. Вот скоро осень, вот скоро зима, листья опадут, или это дерево некрасивое, или это дерево очень изогнутое, или это дерево уже старое. Пробужденный человек, осознанный человек, он просто принимает дерево, как дерево. Он просто принимает процесс опадения листьев как процесс опадения листьев. Он наблюдается этим процессом. Он его принимает. Неосознанный человек и большинство неосознанных людей живет характеристиками о том или ином процессе, потому что живет умом. Ум постоянно находится в диалоге. Он постоянно формирует эту жизнь, сортирует по признакам, да и и человек исходя из этих сортировок начинает относиться к себе и к миру тем или иным образом я уже вам много приводил в примеров что мир не состоит из противоположностей противоположности делает ум в мире нет черного белого а в мире нет добра и зла в мире нет бога и дьявола я и они это все философия о жизни о мире прекрасная согласитесь философия потому что с помощью нее очень хорошо управляют народами в политической сфере в культурной сфере в социальной сфере в эзотерической сфере очень хорошо управлять людьми потому как если люди например выступают против зла то найдутся те, кто за добро, и будет активно топить за эту тему, выделять огромное количество эмоций, ум будет это все фиксировать, эго будет расти, О, я за добро, я против врага, я такой классный, я такой умный, я такой сильный, я такой хороший, значит, где-то там, в небесной канцелярии, мне зачтется за мои действия. Но в божественном источнике выглядит все совсем иначе. Или, сказать по-другому, в божественном понимании мира разделения не существует. Они присущи только миру ума и матрицы для игры. Чтобы мы здесь, люди, играли и выделяли свои эмоции, защищая ту или иную сторону, вытесняя ту или иную модель или поддерживая ту или иную концепцию реальности. Таким образом, мы своими эмоциями, жизненным топливом кормим эгрегоры, Мир иллюзий и другие механизмы, которые, собственно говоря, нами же и управляют. То есть мы разрешаем управлять нами представлениями о жизни, которые мы формируем в своем уме. То есть если мы защищаем какую-то концепцию, то эта концепция неминуемо будет управлять и подчинять под себя полностью нашу жизнь. Это называется ценности человеческие. Когда человек говорит, нет, вот мои ценности в таком, я не могу переступить через себя, я не могу предать свои ценности, я должен поступить таким или иным образом. Почему он не может? Потому что он считает это невозможным. Если это религиозный человек, он считает это грехом. Если это человек атеист даже, он считает, что это негуманно, потому что его программы сознания – который уже отсортировал ум они сильнее его личной свободы соответственно конечно вот в таком в таком механизме жизни человек не может быть свободным он зависит от своих ценностей от своих представлениях и собственно говоря в этом и заключается управление человеком мир он не такой, каким мы его видим, и он не такой, каким мы его не видим. Есть два составляющих мира: это проявленный мир и трансцендентный мир, то есть неявный мир. И то, что человек не видит и не понимает или не может доказать, он дорисовывает своими иллюзиями. Эм, иногда через через страхи, да, когда мы чего-то боимся, мы стараемся это разукрасить для того, чтобы это не бояться дорисовываем представление об этом но чаще всего большинство людей дорисовывает представление о мире конечно же чужим мнением ранее озвученным ранее представленным от каких-то авторитетных людей или от а, тоталитарных систем религиозных систем культурной среды родовой системы то есть то что им управляет и он дорисовывает для того чтобы чувствовать опять же ту самую безопасность то есть не он не человек как вы уже понимаете это ум так себе ведет то есть по сути вот мы находимся в этом аватаре и люди которые спят спящие люди они в системе они живые за них все делает их ум и программы ментальные программы которые в них встроены я об этом говорил люди роботы посмотрите это видео тоже вам в копилку к этим видео также так вот все что мы создаем есть такое правило в жизни есть такой закон все что мы создаем в своем сознании становится живым становится проявленным этот механизм у нас никто не может отобрать это механизм божественный который встроен в каждого человека то есть если человек думает что мир к нему является враждебно то, естественно, вся его реальность будет выглядеть таким образом. Его будет окружать всякие маньяки, преследователи, ужасные личности, абьюзеры, все его события будут складываться из точки негатива. И это то, что он создает. Он имеет право это создать, и это имеет право жить и становиться проявленным получается что мы люди делаем очень часто живыми мертвых мы даем жизнь демонам и страхам и это формируется в определенные грегоры механизмы которые вследствие становятся культурными традициями до да, правилами нашей жизни и уже достаточно свободными структурами которые человек поддерживает своим умом когда человек пробуждается в системе, он видит явный мир, то есть тот мир, который он видит своими глазами, и неявный, этот мир, который невидимый, но он приходит как знание, как данность. И вот этот явный мир, и мир непроявленный, трансцендентный мир, он не наделяет эмоциями, не спорит ни с тем, ни с другим или не борется ни с тем ни другим, да? Он понимает, что это данность, это так и есть, все. Точка. И больше ничего не существует в этой стратегии. Ну, например, вот неосознанный человек очень часто придает значение каким-то вещам, например, вопрос: а для чего я существую? А для чего мне это тело, до да? Ум же ищет ответы на вопросы. Но с другой стороны, вы же у мужа или у мамы по утрам не спрашиваете: мазь я правда открыла глаза, Майс, я точно чищу зубы, Майс, я точно жива, я точно ем, я точно существую, я точно не робот". Нет, эти процессы вы делаете автоматизированно, потому что они тоталитарно, так скажем, так, сформированы как данность. Да? Но есть процессы, которые вы пока не понимаете. Это неявные процессы, да? Кто я, зачем? Есть ли душа? Есть ли Бог? Кто такой Христос? Там. А как жили до нашей эры люди? А что они делали, да? То есть это неявное проявление мира, которым мы не видим, но хотим наделить какими-то характеристиками. И все эти характеристики вот про психологию человека, про то, как устроен мир, до да? про копание в, в разных явлениях которые мы не понимаем да вот в колдовстве в магии очень много явлений которые человек не понимает и начинает в них разбираться а что такое призраки да а что такое привороты там даже такое порча а что такое э, там еще что-то и когда он не может это объяснить неосознанный человек он начинает придавать этому мистицизм когда ты пробуждаешься тебе не нужны больше никакие доказательства тех или иных действий событий Ты просто их видишь и ощущаешь как процессы и ты понимаешь, для чего, почему, зачем, а без окраски. Ты просто видишь это как процесс. Это как сидеть, пить кофе на веранде ранним утром, просто смотреть на птички, которые поют, просто ощущать этот воздух, наполненный кислородом, просто видеть, как колышатся листва на деревьях. Ты не анализируешь эти все процессы природы, ты просто наслаждаешься. Это как медитация только медитация в состоянии бодрствования то есть ты не спишь ты не находишься в состоянии альфа какого-то да, процесса ты просто наблюдаешь и принимаешь это как есть еще один вопрос который вы мне писали после первого видео как устроен мир это вопрос о безысходности многими часто пишут да, про опустошение про безысходность матрицы про тоску по родным местам, каким-то цивилизациям, вот я откуда-то с какой-то цивилизации, какой-то планеты хочу вернуться, а здесь вот так сложно, все эти механизмы, все эти задачи, какие-то кармические отработки, все это ужасно, я хочу уйти от этого, я хочу остановить землю, я сойду, да, как пела известная артистка Лолита. И вот вы считаете, что матрица это как тюрьма? Как террариум в которую нельзя выбраться потому что клетки стенки этого террариума они такие плотные и высота этих стенок настолько недосягаема что придется здесь барахтаться наверное всю жизнь так и не став счастливым так считают действительно очень многие так считают действительно очень многие культы религиозные и духовные и эзотерические но я хочу вам рассказать о другом видении о другой картине мира и эта картина мне видится истиной мы здесь все находимся не в ссылке даже если так кому-то кажется В нашем мироздании существует действительно много цивилизаций мы не одни в этом мире то есть и другие планеты есть и другие миры и так далее но мы же говорим сейчас об этом мире мы же здесь живем так, у них свои задачи у нас свои задачи построение матриц вот, который вот мы матрицы живем да? матрица по принципу там пирамиды по принципу структуры по принципу механизмом управления вы думаете в других цивилизациях этих матриц не существует конечно существует также есть свои матрицы то есть различные игры построения созданные богами творцами но единственное место во вселенной это только планета земля где есть возможность родиться в таком аватаре который мы с вами имеем в нашем бренном теле который состоит из очень сложной нервной системы системы чувств системы нейронных связей уникальной психофизики уникальной структуры сознания которая помогает нам единственным существам во всей вселенной стать едиными с богом с абсолютом достичь э, пути творения соприкоснуться с высшим разумом и только на земле существует свобода воли которая не существует э, в других измерениях она просто отсутствует и даже у тех же ангелов и других светоносных структур или темных структур свободы воли нет там есть четкий алгоритм движения для развития опыта система эволюции и например вот когда мы наш аватар рождается мы знаем да, что в нашем наше тело проходит путь эволюции от маленькой зиготки а до м -м, человека в течение 9 месяцев эта эволюция происходит 9 циклов ну или 37 38 недель вот такой аватар а есть только здесь на этой планете все остальные тела или скажем так сознания которые имеют определенную структуру жизни деятельности в других цивилизациях они сразу рождаются у них не происходит момент эволюции в утробе они воспроизводятся они воспроизводятся очень быстро и также очень быстро исчезают распадаются на файлы распадаются на элементы и только человек имеет структуризацию 40 дней в моменте рождения он рождается тело его набирает силу в течение первых 40 дней у него формируются все тонкие тела и когда умирает в течение 9 дней заканчивается его цикл на земле и в течение 40 дней распадаются все его тонкие тела и структуры и сознание либо остается в эгрегорах либо если человек был пробужденным достигает э, точки бога в другие цивилизации так не происходит потому что там нет прямого контакта с, с богом поэтому такая совокупность которая есть у нас в биохимии тела духовного составляющей энергетических качеств возможностей есть только у человека Именно здесь существует в аватарах прямой контакт с Творцом и возможность его постичь. Потому что у нас есть семь центров, семь печатей, семь тел. Наше тело вырабатывает определенный объем энергии. Картинка, на которой я нарисовал, как это происходит. Да, это вот как человек может достичь контакта со своим божественным началом. То есть пробудиться. Есть два варианта. Здесь он может идти через эгрегоров, опыт эгрегоров. И э, второй вариант он может, развиваясь самостоятельно, познавая себя, встав на путь пробуждения, достичь просветления. И открыться познанию бесконечных возможностей творения. Здесь другая картинка. Здесь мы видим, как э, идет развитие в других мирах. Она очень сильно, как вы видите, отличается от нашего мира существенно. Вот, например, сознание из какой-то галактики, проживая в каком-то нетелесном опыте, в какой-то цивилизации а, внеземной, а, попало в систему, родилось, да, и попало в точку один. Это, например, в телесный чувственный опыт, то есть познание чувств и эмоций. Но есть такие а, пространственные миры, где Осознание проживает только опыт любви и чувств, больше никакой опыт им не ведомый. И вот они пока не наберут весь этот опыт, пока сознание полностью его не пройдет, они не могут перейти на следующий этап, например, в систему номер два. это будет эфирный опыт, опыт ощущений, где они могут обладать уже определенными телами, и через эти тела а, контактировать с себе подобными, получая какой-то эфирный опыт, да? и эфирные возможности чувствования и так далее. И вот по такой схеме от одного к двум, от а к трём, четвёртого, пятого, шестым я нарисовал четыре системы. Естественно, систем этих может быть огромное количество. И только так другие цивилизации проходят опыт. Для того, чтобы достичь творения Бога. И последняя из них система, которую они проходят, это попадание на землю, на пласт земли, в которой они могут познать опыт как человек. Вот у них нет прямого контакта сразу к творению. И только у человека есть. Да, благодаря нашим семи печатям, которые могут сразу нас привести. На план божественности, в, то, в точку всего и ничего, чтобы стать единым сознанием. Помните фильм Люси, когда она эволюционировала до момента, когда стало просто всем и никем одновременно, просто сознание. Пусть этот фильм отражает а, неточно и очень фантастично этот путь, но режиссер фильма нам намекнул, как происходит эффект пробуждения поэтому все сознания которые живут в других цивилизациях они ждут возможности родиться в человеческих телах на земле для них это лучшая возможность это как получить например работу мечты или выиграть грант на обучение в оксфорде или главную роль в фильме получить то есть до этого ты был в массовке как бы там где-то в других цивилизациях решал определенные задачи а сейчас ты здесь чтобы иметь право выбирать играть свою главную роль, то есть достичь познания Бога. Но чаще же люди идут по пути зигзага вот вот этой таблички, да, простилая себе путь к пробужденности, к смыслу существования здесь через эгрегоры, различные игры, чтобы насытиться тем или иным опытом, чтобы успокоить и усладить свое эго. Почему? понятно ведь вам да потому что дуальный ум человека не может войти в портал осознанности и соприкоснуться с творением там где есть разделенность и игра это всегда будет эффект иллюзии проживаниями человеку нужно думать что он персонаж мама жена крутой работник великий гуру у меня есть талант я спасу мир в эзотерике же тоже очень многие идут именно по пути вот этого зигзага то есть входя в определенную систему они начинают там нарабатывать опыт взращивать свое личное я вот поэтому зигзаграз... зигзагообразному пути. Потом где-то разочаровываются, идут в другое учение, потом в третье, в четвертое, в пятое. И они имеют на это право, так как у нас свобода воли, и ты можешь идти в любой опыт, какой тебе нужен. Да? Но здесь один очень важный момент, что ты можешь не дойти до пути пробуждения. Дело в том, что у каждого. Есть здесь свой ресурс, есть свой испытательный срок. И когда ты рождаешься, у тебя есть выбор. Либо по пути идти самоосовершенствования, да, раскрытия своих семи центров, семи печатей. Либо играть в те или иные игры для того, чтобы как бы достичь этого пробуждения, как бы достичь этого просветления. Потому как ты выбрал чувственный опыт, опыт ума, опыт разделения, опыт э, стратегий человеческих. Э, и ты можешь даже быть в какой-то стратегии очень правым, и ты будешь правым, потому что ты, ты подтягиваешь свою реальность под эту правоту, понимаете? То есть ты, не, ты будешь убежден в какой-то концепции до конца, может быть, своей жизни, э, потому как ты собрал все доказательства, что эта концепция имеет Право на существование. А у провожденного человека нет концепции, он смотрит на мир как как просто на факт существования разных игр, разных матриц, разных систем и говорит всему этому окей, ну хорошо, да. напрашивается вопрос: зачем тогда усложнять человеку все и зачем нам ум, чтобы в нас гонять те или иные иллюзии, сортировать мир, разделять его? на черное и белое, они а сразу видеть этот путь к пробужденности и не заигрываться вот во всякие разные, а вот эти игры, так скажем, да, простите за тавтологию. Выход из матрицы можно постичь только путем действительно пробуждения осознанности, раскрытия своих центров, потому что через игры, как бы вы себя ни проявляли как я уже сказал вы можете быть не знаю священником самым влиятельным самым прокачанным или быть гуру например в каком-то индийском буддийском даусийском учении, или быть директором там, не знаю президентом любым человеком который достигнет карьерного роста в том или ином пути познания. Но это никак в зачет осознанности не фиксируется. Это просто опыт игры и все. Почему существует опыт ума, нам не сразу дают вот эту возможность пройти сразу опыт пробуждения ну потому что это очень ценно родиться здесь, на этой земле, в этой матрице. Это экзамен. А чтобы сдать экзамен, нужно потрудиться. Нужно прийти к осознанию бытия. Нужно прийти к пониманию, как все устроено. Это там, в других цивилизациях вам могли давать какие-то плюшечки, чтобы вы быстрее там из пункта А переходили в пункт Б, потом пункт В, чтобы когда-нибудь родиться на Земле. Поэтому существует ум, который вас вгоняет в дуальность для того, чтобы фиксировать ваш путь чтобы давать вам возможность пробить этот путь самостоятельно вот такая вот игра и она я не знаю чем она обоснована наверное тем что наверное тем что только так может быть развитие что когда человек действительно прошедший некий опыт в жизни набивший шишек и понявший что все иллюзия и нет никакого смысла может принять на сто процентов пробужденность и осознанность только так может осознать, что он пробудился. Ведь у каждого из вас состояния пробуждения случались, просто они были кратковременные и это были такие проверочки, когда вы все вроде понимаете, да, но вы снова доверяли своему уму и шли по пути оценок. По пути привязанности к людям, по пути достижений, по пути страдания, потому что вы опять доверяли коллективному сознанию. Вот и все. Это была одна из таких проверок. Так вот, если проверок таких было много, вам нужно самостоятельно принять решение идти по пути духовности, то есть отказаться от страданий, отказаться от оценок, отказаться от плюшек, которые якобы могут сделать вас кем-то значимым в этой жизни, Потому что все, что нас окружает и все, что происходит в мире, это просто опыт игры и все, это никакого отношения к вашей духовной личности не имеет. И по пути зигзага действительно вот этого, который я вам нарисовал, идут многие по нему тоже можно дойти до пробуждения, но возможно на этого потратите одну, две, три может быть 5000 жизней своих воплощений но если вы застрянете в какой-то системы а время вашего пути ресурса закончится то вы останетесь здесь на земле как поддерживающая структуру этой игры то есть в этом мире существуют различные сознания и души которые остаются здесь для того чтобы поддерживать эту среду поддерживать эту игру потому как они долго играли, игрались игрались вот по этим зигзагам ходили и у них закончился ресурс экзамен не был сдан и они существовали остались а существовать здесь как сознание для поддержания этой симуляции поэтому путь пробуждения действительно можно пройти за одну жизнь за одну жизнь за одно воплощение если вы пробудились вы автоматически выходите из всех матриц родовых кармических астрологических программ больше они на вас не влияют и никак не указывают вектор вашего движения и все пробужденные люди которые постигли уровня там, ну, в религии это называется самадхи хотя самадхи тоже не является пробуждением это просто один из уровней осознанности так вот они больше пробужденные действительно люди они больше не рождаются на этой земле они сдали свой экзамен и соединяются с богом соединяются с абсолютом, больше не играют, нет смысла для игр. То есть, по сути, рождение человека – это очередная игра, в которой душа играет и проходит опыт. И если душа очень молодая, то ей играть нравится, и поэтому вопрос пробуждения для нее такой, как в тумане. Ну, из серии. Ну, попробую какая-то фишка, да. Но суть этого пробуждения они не видят, поэтому им вот эти эзотерические всякие игры, всякие надевания на себя каких-то штампов в социуме, для них это пока на этом пути более понятно, потому как они не готовы еще двигаться дальше, еще необходим рост. Вот и вот пробуждение это такой вход в некий портал, и смысл жизни наши это подобрать ключ к этому порталу, найти свой код. Что такое код? Ну, многие из участников моих программ коды иных до да, знают, что коды есть, да определенные, как взаимодействовать с системой, с социумом, как а, выигрывать разные партии в этом социуме но код пробуждения это определенное состояние когда ты просто понимаешь все то есть ты видишь мир и ты видишь его как истину и как все устроено и как все из чего состоит и самое главное в этот момент в уме не рождается желание найти какие-то доказательства для этого особенно в те моменты когда уму кажется что ты делаешь что-то не так то есть нет желания абсолютно э, доказать себе, что ты прав или не прав. Нет желания доказать правильно ты предназначение выбрал, неправильно. Нет желания э, оценивать свой путь. Ты просто наслаждаешься каждым моментом жизни, ты просто живешь, ты просто проживаешь эту жизнь. Это и есть пробуждение. Ты не наделяешь никакой опыт, никакими э, оценками не даешь характеристики вы все это испытывали еще раз повторюсь это у вас бывало в этой жизни наверняка знаете я очень часто приводил такие примеры когда вот у кого-то кто-то уходит из мира живых в мир мертвых, там родственник, там близкий человек, то человек попадает в этот портал случайно, потому что для него ломается матрица в этот момент. Он же привыкает, что человек рядом с ним всегда будет живой. Он, конечно, предполагает, что жизнь не вечна и все мы не вечны. Но когда человек уходит из этого мира, тело умирает, то вот эта связь с этим человеком обрывается как бы в физическом мире. И человек попадает в этот портал, когда ты начинаешь видеть мир по-другому, что он другой, что все настолько взыбко, что все настолько неважно и неценно, вот, и все настолько глупо, что даже не стоит ко многим вещам вообще относиться с какой-то долей важности и вообще многие вещи можно можно вообще забыть мы кстати, на марафоне это проходили как раз люди мне писали что боже мой я делаю делала такие глупости оказывается я все сама себе напридумывала и большинство моих действий было вообще никак не обоснованно это мои представления об этих действиях не более да а вот это не дзен это абсолютно чистое сознание то есть когда ты просто видишь все Я очень четко когда-то это испытал мне было 19 лет и мне сначала стало страшно, потому что это непривычно. То есть ты все время живешь умом, ты выстраиваешь какие-то стратегии, строишь планы на жизнь, ты знаешь, как правильно, тебе говорят, как правильно. А потом раз и ты все видишь, как все устроено. Но на самом деле непривычность сменяется на просто тотальную свободу, легкость. И в тот момент я как раз активно развивал магический опыт, экстрасенсорный опыт. И мои э, опыты творения стали настолько быстрее и реальны, что я сам не мог осознать и поверить, э, что это правда. То есть все мои желания, э, намерения, точнее сказать, то есть желания не всегда основаны на м, ожиданиях, а намерения они всегда просто чистые. Вот все мои намерения в этом состоянии исполнялись просто один за одним, один за одним, один за одним. Я вообще не мог поверить, что это возможно, да, то есть я не прилагал никаких усилий. Помните, как у зеланда желая не желая, да, то есть в пробужденном состоянии ты не зависишь от результата, тебе все равно на результат, получится, не получится, ты просто намерен это создать, и оно создается, так как для него нет ни границ, ни времени, ни пространства, это не имеет условий никаких, это полное ощущение жизни вне условности бытия. Это как просто вот сейчас вам скажи: возьмите, пойдите, налейте себе кружку в кружку воды. Возьмите кружку, налейте воды. Вы же не выстраиваете стратегию движения к этой кружке, не анализируете, что нужно налить воду в кружку, какую воду? Вы просто это делаете. Вот просто делаете без анализа, без желаний или без ожиданий, что, а вдруг из чайника вода в кружку не нальется или вдруг кружка взорвется или вдруг кружка дырявая и вода просочится сквозь эту дырку в общем ну вот вы об этом не думаете, просто делаете это потому что вы знаете что вы хотите пить и вы это делаете это происходит то же самое и в пробужденном состоянии ты просто в матрице начинаешь делать действия которые сбываются без преград, без анализа, без сопротивления, как только мы начинаем анализировать любое наше действие, мы выпадаем из этой осознанности. Естественно, мы не можем быть пробужденными, мы не можем вот быть в вот этом состоянии творения. Мы входим в зону автоматизма. А автоматизм вот ⁇ это вот система убеждений она решает за нас что мы получим а что мы не получим вот и вся разница почему люди не достигают результатов то что я сейчас вам описал это и есть вход в портал пробужденности как стать на путь пробужденности Вы меня спросите как стать пробужденным очень просто принять решение идти по духовному пути не ожидать ничего не оценивать ничего что в жизни происходит перестать что-либо стараться изменить мне очень часто пишут сергей как изменить планету как изменить мир как победить врага когда у вас пропадет желание что-либо изменять кого-либо побеждать вы начнете творить потому что творение лучше чем война еще никто в войне не выигрывал это кажется что выигрывали но даже те кто выигрывал проигрывали теряем свои народы свои права во имя чего во имя значимости во имя желания быть правыми, сохранения границ, сохранения ресурсов материальных, земельных и так далее, по сути все проиграли те и другие. А вот творение – это когда ты создаешь изобильное состояние для того, чтобы наслаждаться этим состоянием. И не зря же говорят, что пробуждаются дураки, в основном, да, те, кто ни за что не цепляется, никто ни за что не и ни, кто ничего не ждет, потому что ты просто вот в этом состоянии дура... дурачества какого-то, это да? просто делаешь это, ты не думаешь, ты делаешь, у тебя есть намерение, думает ум, он тебя ограничивает, а когда ты делаешь, тебе ничего не ограничивает, ты сразу творишь, вот и вся разница. То есть, когда мы входим в портал осознанности а мы поднимаемся по шкале пробуждения вот то что показано на реку сумки было да по всем семи печатям то есть мы входим в портал сознанием а телом совершаем действия, потому что ну, просто так сидеть медитировать и думать что ты пробужденный это не даст результата и из тебя получится разве что ну, как бы пародия на пробуждение больше ничего то есть ты принимаешь решение идти по этому пути и не поддаваться играм различным, которые играют с твоим эго или играют с твоим умом. И когда мы пробуждаемся, мы становимся неинтересны этой игре. И автоматом получаем божественный зачет в этой Академии Мироздания и начинаем жить как человек, со смыслом жизни. Жизнь. А что происходит с эго тогда, да, которая нас делает значимыми и рисует тот или иной образ о нас, и умом? после пробужденности вот он же как как вот мы вот пробудили что это значит мы перестаем думать анализировать мы что перестаем а, оценивать себя мы перестаем иметь к себе какую-то значимость мы себя что не ценим нет ум переходит на другой уровень вместе с вашим сознанием он просто становится наблюдателем он наблюдает за жизнью они фиксируют и не разбирают ее на хорошую или плохую не сортирует по значимости эго превращается э, в сознание я есть есть сознание я есть это когда ты просто даешь себе отчет что ты живой все это эталонное состояние эго э, в божественном смысле то есть ты есть все это эго то что мы называем эго как э, желание кем-то стать что-то достичь быть таким крутым это искаженное эго потому что мы в этот момент играем роль не божественного творца а играем роль игрока той или иной симуляции той или иной цели к которой наше тело наш аватар стремится да. вот и это называется искаженное эго, которое очень часто нам подкидывает ложные ответы о нас самих и вы мне спросите наверняка о а про желание, что вот я просто как что вот как амеба что ли? Вот я все вижу понимаю да все происходит а что у меня нет никаких желаний нет желание есть желание всегда будет рождаться потому что желание это продукт истинное желание изнутри это продукт наших чувств того чувственного опыта который мы либо здесь наработали в этой жизни либо наработали в других воплощениях желания они просто есть и они в пробужденном состоянии будут просто они уже не управляют вами то есть вы можете желать а можете это желание обесточить и не хотеть ничего то есть желание не имеет над вами управления вас нельзя вовлечь какую-то игру ну а если вдруг вы начинаете в какую-то игру играть ну скучно вам стало решили поиграть да? но вы в осознанности а, вас м -м, легко вывести из этой игры вы легко можете выйти из нее потому что у вас нет привязок вам не важен результат человек для кого важен результат вот как мать растит своего сына и она думает что а, он должен стать героем для нее у нее есть результат, или когда женщина ждет что-то от своего мужчины или от отношений с мужчиной. Вот я хочу, чтобы отношения были такие. Все, она в игре ума. Никогда не будет э, истинных, целостных отношений, духовных отношений, когда у нее есть ожидание к своему партнеру. Она уже его оценила, она уже его поставила в определенные критерии. У осознанного человека нет ожиданий. Он просто получает результат. Нет оценок и если э, в духовном смысле с каким-либо человеком ему некомфортно двигаться по пути пробуждения он просто одного человека меняет на другого все потому что это просто опыт никто никому ничего не должен все это просто опыт в этом теле и э, что дает пробуждение что дает эта осознанность вы просто больше не рождаетесь и она говорит человек я хочу уйти с этой планеты с этого мира и больше никогда не рождаться в этой матрице я говорю, вставайте путь э, на пробуждение на осознанность во первых перестаньте винить все э, всех вокруг перестаньте все оценить перестаньте страдать если вы сейчас страдаете что вам здесь плохо вы не выйдете из этой игры вы обратно вернетесь и будете дальше играть пока вас не торкнет или пока вы здесь не останетесь в поле планеты для того чтобы поддерживать эту симуляцию вы просто будете использованным механизмом для поддержания игры Потому что когда вы много желаете, я хочу это, я хочу это, я хочу это, вы все свои желания, вот эти эгоцентричные желания, искаженные желания, которые вами управляют, вы от них страдаете, вы боитесь их не достичь. Очень часто же мне пишут, вот как же, я проживу жизнь, я не достигну просветления, я ничего не добьюсь, я не стану духовно развитым. Это что же к этой категории относится? Это тоже про страх не реализовать желания, потому что у вас есть ожидания. И поэтому ваша сегодняшняя жизнь, которой вы живете, это явление тех желаний, ожиданий, которые вы сформировали в предыдущих своих жизнях. Если вы сегодня от этого не откажетесь, значит в следующей жизни вы вернетесь сюда обратно и будете снова трансформироваться. Вы сейчас много желаете, но не все сбудется, поймите это. Потому что все ваши желания на самом деле с пробуждением, и если вы действительно хотите достичь сознания Творца, ничего ровным счетом не, не имеют. Они просто продолжают, а, дают вам билет а, в следующую игру. Потому что желание всегда приводит к страданиям. Всегда. Потому что страдание ⁇ это следствие ожидания. И как только вместо желаний вы выбираете просто проживание, вы попадаете в этот портал пробуждения и по нему начинаете двигаться к абсолюту, чтобы соединиться с бесконечностью. Пока ваша жизнь на Земле здесь не окончена, и ваш опыт на Земле здесь не окончен. Но если вы здесь на Земле стараетесь себя привлечь, притянуть к чему-либо, к своему имени, к своей чести, к своему достоинству, к своим родственникам, вы вернетесь обязательно. Обязательно, потому что вы вовлекаетесь в игру и завязаны на тех реальностях, в которых живут ваши близкие, ваши знакомые люди. И так далее. Мне бабушка еще давно говорила, что когда я уйду, забудь обо мне. Я этого не понимал, когда я уйду, забудь обо мне. Что это значит? Я долгое время не мог ее забыть. Она мне долго снилась, я долго в астральных там проекциях ее представлял, с ней общался. Но на самом деле она мне сказала очень грамотную, мудрую мысль. Это грамота мироздания, что до тех пор, пока я привязываюсь к ней, а я очень ее любил мои попытки пробудиться будут все больше равняться нулю. То есть ни к чему меня не приведет, потому что я не отпускаю ее образ, я не отпускаю опыт проведенный с ней. Нужно просто отнестись к этому опыту, когда на себя у меня был опыт такой. Рядом со мной был такой замечательный человек, я ее люблю, и она где-то сейчас в бесконечности бытия находится. И как только я к этому пришел, она перестала мне сниться, я перестал с ней общаться во снах, и я почувствовал какое-то другое соединение, что как будто бы я знаю, что она есть просто, и у меня нет никаких переживаний, страданий, тоски вообще нет. Я просто знаю, что она есть, просто в другом измерении. Все. И это открыло... Во мне еще больше силы, чем тогда, когда а, я думал о ней, там, молился за нее. Конечно же, вы начинаете спрашивать, а что дальше ну, вот я пробудился, да? Я вышел в измерение, потом мое бренное тело здесь закончило свой путь. Что дальше? Создается новая вероятность событий, это другой уровень. Но давайте мы еще доразбираем этот уровень, в котором мы здесь находимся, потому что еще много белых пятен. Итак, э, с пробуждением. И с осознанностью и выходом из матрицы вроде как это более-менее все понятно да давайте разберемся что же нас удерживает в этой игре а, и дают нашему уму чувствовать себя хозяином нашей судьбы почему наш ум реагирует на эти игры вроде ты в осознанность только входишь раз тебя опять выбивает в какие-то страдания в какие-то поиски соревнования достижения каких-то целей а, что же умом руководит чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к источнику, нужно вернуться к моменту рождения, мироздания. Я расскажу об этом очень кратко, не уходя в демагогию. Итак, когда Бог Абсолют создавал этот мир, Он создал творение, то есть Творцов. Творцы это и есть те боги, которые создавали уже цивилизации. То есть сам Бог это не человек, это пространство. Это даже не пространство, это просто бытие мироздания, это это состояние мироздания. Это нельзя сказать, что это в телесный опыт или не телесный опыт, это просто состояние. Это просто состояние. И вот это состояние, наблюдая за собой, создало творение то есть творца. По подобию творения создались творцы, боги, и потом уже по образу богов. Создавалось человечество. То есть это такая матрешки Вот если вы видели какую-нибудь матрешку, вот там семь циклов. Вот на седьмом цикле это сознание, бесконечность, это сознание Бога, состояние. А это атмос, да, и вот семь матрешек это как семь печати Так вот, самая нижняя печать Младхара, который отвечает за физический план это есть человек. Но он частичку абсолюта и состояние вот этой бесконечности он в себе содержит. А на шестом на пятом находятся те, кого мы называем богами. То есть на шестой ну, если аналогию провести с шестой и с пятой чакры, там находятся боги, архетипы, те э, сознания, которые создали человечество по образу своему и подобию. И так как этих творений было много, поэтому и народов очень много, и цивилизаций очень много, и миров очень много. И вот когда происходил момент творения, создалась петля времени. Вообще, когда мы что-то делаем, ужин готовим. Мы же засекаем время, когда нам нужно газ убавить, чтобы не подгорело наше блюдо, чтобы все-таки поужинать. Мы создаем пространство да, для приготовления нашего кулинарного искусства. Мы создаем условия которых мы будем готовить, мы покупаем продукты, там ингредиенты собираем для того чтобы создать свой шедевр. так вот когда творец творение создавало пространство для создания условий автоматически создалось время, которым был эквивалент этого творения. то есть за какой-то период времени четкий, да, создалось пространство пространство конечная форма и время конечная форма то есть был алгоритм чтобы что-то создать это должно иметь время для создания чтобы что-то заново создать должно быть время для умирания и должно это все быть закольцовано в рамках процесса или пространство поэтому мы понимаем пространство очень ясно потому что мы живем на ограниченной территории до да? за пределами земли мы не знаем что находится да? мы живем по времени мы четко чувствуем что вот мы родились и мы точно знаем что через Сто лет человек умирает. Но в лучшем случае, да, в худшем, если состояние здоровья у него достаточно неважное, то это 70, 80, 90 лет. То есть мы понимаем это ограниченное время. И у нас есть пространство, в котором мы создаем свою жизнь. Это пространство нашего дома, это пространство нашей страны, это пространство тех условий, в которых мы находимся. И вот это все влияет на наш ум. Дело в том, что почему создалось тогда время и пространство? Потому что для того, чтобы что-то сотворить, это должно во временном отрезке создано. Тогда создается время. Потому что это условие. И пространство, где оно создается? То есть где? То есть должна быть точка создания. Поэтому когда... Человек рождается на Земле, у него формируется пространство, и у него есть время. Ум это время очень четко фиксирует. И он понимает, что жизнь не вечна, и он начинает жить, торопясь. Он начинает следовать тем целям, которые в рамках этой программы времени и пространства существуют разные цели: там кем-то стать, родить детей вовремя заработать определенную сумму денег вовремя, заработать себе на пенсию. То есть есть определенное в этом времени огромное количество алгоритмов поведения человека, по которым он должен жить, существовать. Но у божественного промысла вот этой точки абсолюта нет времени и пространства. Пространство и время есть только в процессе творения. Все. То есть когда же вот что-то сотворенное имеет время и пространство. Но творец, который это что-то сотворенное создает, у него нет времени и пространства. А мы, получается, сами являемся продуктом времени и пространства, пытаемся сотворить что-то, регламентируя это по времени и пространству. Соответственно, ничего не получается. Мы тратим усилия, мы тратим время, мы тратим ресурс, мы тратим свою жизнь. А если мы хотим что-то действительно создать, должны войти в состояние осознанности войти в путь пробужденной войти на, на путь в портал пробуждения для того чтобы что-то создать какой-то опыт только так это можно сделать потому что любой опыт будет конечен, который мы создаем из ума так как он нам говорит все ограничено ограничено время ограничено пространство и поэтому человек в той же эзотерике, в той же психологии, он постоянно защищается, он постоянно формирует свое пространство. Вот это вот защита. Ой, я хочу защиту подставить от, от врагов. Ой, на какое-то время. Ой, мне нужно за это время познать осознанность, изучить магию. Ой, мне нужно успеть. Все это уму ему говорит, потому что человек продукт времени и пространства. И у пробужденных этого нет поэтому у них нет защиты и нет структуры если вы обладаете экстрасенсорной возможностью видеть людей вы уже развили эту э, структуру своего эту возможность своего тела то вы увидите что человек пробужденный или осознанный человек который вышел из этой игры его нельзя просмотреть даже когда просматриваешь э, такого человека на момент его будущего или события которые могут помочь ему в развитии ты видишь его как чистый лист, соответственно защита ему тоже не нужна. А почему защита не нужна? Потому что раз у него нету пространства, у, не, у него нет структуры, значит у него нет пространства, в котором эта структура находится, и, соответственно, ему не нужна защита, потому что пространство бесконечное. А бесконечное пространство нельзя защитить или нельзя уничтожить. Поэтому защита нужна только тем, кто идет по пути матрицы, кто живет а, в, вот в этих порядках времени и пространства. Кто вышел за ее пределы, это необходимость пропадает, так как влияние структур матрицы, влияние идей, а, там даже магических каких-то влияний колдовских влияний, бесполезно для опыта пробужденного. Это просто его не возьмет, ну никак. Это как небо и земля. Это это абсолютно несочетаемые вещи. И поэтому у пробуждения нет условий, нету традиций. А у пробуждения нету схемы, как достичь пробуждения. Нет времени, за какой период ты достигнешь пробуждения. Эти алгоритмы несовместимы. Нет пространства за какое время и в каком пространстве ты достигнешь пробуждения. Ты можешь пробуждение достичь, в... ты едешь на работу в метро, и ты раз это и ты попал в этот портал, а потом ты начинаешь просто его раскачивать, раскачивать, раскачивать и поддерживать и развивать. Выход из матрицы, путь пробуждения, это когда ты заканчиваешь путь страдания. Ты не страдаешь ни по какому поводу. Вообще. Кто как к тебе относится, кто что о тебе думает, что в мире в целом происходит это все игры опыта. Поймите, это все игры опыта. Вот эти все эпидемии, вот эти все чипизации это просто игры опыта, они только опасны для людей матрицы, не для осознанных людей. Ну а если, естественно, ты выходишь в осознанность, и ты начинаешь относиться ко всему как к явлению. Ты автоматически выходишь из этой игр. У тебя перестают быть вопросов к мирозданию. Ты просто живешь, чтобы познавать и быть. У тебя нет задачи кому-то что-то доказать. У тебя нет задачи кого-то повысить, возвеличить. И себя нет задачи возвеличить, потому что, ну, нет в этом никакого смысла. Ты просто живешь. И все, что ты познаешь до седьмой печати. Вот то, что у меня есть видео про семь печати Творца, творение человека. Посмотрите еще раз, кто смотрел э, после этого видео. Вот когда ты доходишь до шестой печати, до седьмой печати, все шесть печатей тебя могут возвращать назад. То есть откат. Раз. Дошел до шестой печати, вроде как все уже познал, все уже открыл, у тебя оккультное осознание, ты понимаешь мир. Но в седьмой уровень сознания ты еще пока не на ваш не вошел. Все, у тебя постоянно будет откат назад, который будет тебя кидать в какие-то новые ложные иллюзии. Это говорит о том, что твоя фундаментальность пробуждения очень слабая. Есть еще вот эти триггеры, крючочки, и есть еще шаткий такой ментальный слой, который не позволяет тебе дальше пробиться, дальше пробиться все-таки тебя еще заботит что ты еще вовлекаешься в какие-то игры и конечно ты быстрее будешь потом возвращаться опять к шестой печати опять к уровню осознанности даже если ты упал в какие-то там негативные эмоции ты будешь легко возвращаться в отличие от других людей но пока ты не перейдешь на седьмой уровень сознания ты не выйдешь из этого И сразу хочу сказать, что большинство тех, кто, в общем-то, пробужденный, да, называется пробужденным, они даже не на пятом уровне печатают. Они на уровне четвертом где-то, да, где идет открытие сердца, где идет открытие любви. Они просто начинают любить всех людей вокруг, принимать всех людей вокруг. Но это еще тоже не уровень пробуждения. Ты просто научился любить. Ты просто научился принимать. Ты просто научился не разделять, не оценивать. Но если что-то в жизни случится жесткое с твоими близкими, ты можешь опять упасть вниз, потому что ты еще пока в иллюзии, что тебе что-то принадлежит, ты любишь, но у тебя есть еще пока иллюзия, что тебе что-то принадлежит. Потому что когда мы любим и ожидаем или когда мы любим кого-то очень близких людей, мы хотим чтобы они были рядом мы привязываемся к ним своими тонкими телами своими ниточками невидимыми и конечно же любая трагедия с человеком или разрыв отношений приводит нас обратно в игру страдания мы начинаем страдать но ну, потом быстро поднимаемся потому что опыт осознанности уже есть и мы уже понимаем ну это еще очередной опыт который должен пройти и обратно вернуться к пути осознанности когда вы достигаете седьмого уровня сознания, и сразу раскрываются все печати, все печати, это знание того, кто ты есть, и что ты никогда не рождался и никогда не умирал. Это не связано с интеллектом, это не связано э, даже с умом, который просто знает что-то там и думает. Это просто чистое прямое знание который не имеет ничего общего ни с какой теорией жизни человека, ни с религиозной, ни с философской, ни с теософической, вообще ни с какой. То есть там на этом уровне у тебя нет знания, на которое ты опираешься, чтобы чувствовать Бога. И это и есть эволюция души, эволюция, которую Творец изначально вкладывал понятия э, жизни человека это и есть сама жизнь человека сам путь человека резюмируя сегодняшнюю лекцию наш сегодняшний разговор хотелось бы просто на простых вещах остановиться первое достичь пробуждения можно без желания достичь пробуждения выйти из игр матрицы можно в случае если вы принимаете эти игры матрицы как игры как опыт вы не пытаетесь из них выкарабкаться это не про историю с лягушкой, которая чем больше махала лапками и тем быстрее у нее взбилось молоко в сметану и она вылезла наверх это не об этом это немножко другая, другая история с опытом пробуждения выглядит все ровно так, как только ты ко всему начинаешь относиться безразлично, не безразлично в плане бездуховно тебе все равно, а в плане ты перестаешь различать, ты даешь право демонам существовать в этом мире, ты даешь право вражеским силам существовать в этом мире, ты даешь право быть каким-то да трагедиям случаем в этой жизни это самые медные трубы которые человек не может до конца пройти поэтому э, мало людей пробуждаются мало людей проходит этот опыт это самый непростой опыт самый интересный самый непростой но э, это тот опыт который творец и задумал для нас для того чтобы мы стали его Часть. А все остальное до этого это просто игра. Игра, в которую играют люди. В следующих лекциях я расскажу вам о своем опыте пробуждения, когда оно мне меня появлялось, когда пропадало и почему, как я возвращался в осознанность, как с помощью пробуждения я увидел то, что не видел. И мы продолжим развивать тему, как устроен наш мир. До скорой связи друзья. И поделитесь пожалуйста этим видео с своими друзьями, скиньте ссылки в социальных сетях, комментируйте, ставьте обязательно лайки, там колокольчик, ставьте и так далее. Это мое желание, оно человеческое, конечно. но я все-таки считаю, что оно не пустое. И оно имеет право дойти до огромного количества людей, которым, возможно, ищет эту информацию. Когда вы мне спрашиваете, Сергей, как мне вас отблагодарить? Самая большая благодарность для меня, это когда вы мои видео начинаете везде публиковать. Когда вы делаете репосты в своих социальных сетях, рассказываете там в WhatsApp, там в Телеграме передаете друзьям. Давайте это поле развивать, расширять. До скорой связи! Скоро будет лекция Ответы на вопросы снова прямой эфир.